видео, касающееся инвестирования в недвижимость в России в 2018 году и обращаясь к людям, которые являются поклонниками инвестирования в недвижимость. Сейчас, в последние времена, там особенно с 2014 года, приходит понимание, что данный инструмент не работает. И самое главное, как в эти трудные времена сохранить, сберечь свой капитал и получить доходность в 2-3 раза выше, чем ставка инфляции, чем уровень инфляции в стране. Привет, меня зовут Максим Петров, я независимый финансовый советник, управляющий благосостоянием людей с активами от 20-30 миллионов рублей. И сегодня я записал видео, касающееся инвестирования в недвижимость в России в 2018 году и обращаюсь к людям, которые являются поклонниками инвестирования в недвижимость. Ну, наверное, для большинства людей не секрет, что до недавнего времени недвижимость была одним из самых лучших способов сохранения и приумножения денежных средств. А, сложного ничего в этом не было, то есть нужно было купить на этапе строительства под договор долевого участия недвижимость, подождать 2-3 года, когда будет недвижимость построена, получить свои 50-60% за 2-3 года и, соответственно, забрать деньги. Второй вариант – можно было сдать эту недвижимость в аренду, сделав еще какой-то дополнительный ремонт, и получать рентную доходность на уровне 8-12%, плюс недвижимость росла в цене в среднем там, на 15-20% в год. И сейчас, в последние времена, там, особенно с 2014 года, приходит понимание, что данный инструмент не работает. То есть цены на недвижимость встали, рентная доходность серьезно упала. То есть люди в последнее время очень часто обращаются, что же делать с недвижимостью. Я с 2014 года говорил, что недвижимость нужно продавать, и мы с моими состоятельными клиентами в конце 2014-15 года активно продавали недвижимость. А на этом, кстати, удалось неплохо заработать. То есть мы как минимум защитили денежные средства от падения цены недвижимости и переложились другие инструменты, которые позволяли сохранить норму доходности, которая была до этого в недвижимости. Из-за того, что в последнее время поступает очень много вопросов, очень много а, паники, да, то есть, что делать, что будет в 2018 году, что будет в, в краткосрочной перспективе, будет продолжение падения цены недвижимости, или она стабилизируется, или начнется рост. Вот для того, чтобы непосредственно не отвечать каждый раз людям, кто не является клиентом, я записал прям целую серию видео серию видео, в котором я объясняю, почему цены на недвижимость росли, почему они встали, почему они начали падать. Я рассказал о своих прогнозах, что будет происходить в следующие 2-3 года с недвижимостью и, самое главное, как в эти трудные времена сохранить, сберечь свой капитал и получить доходность в 2-3 раза выше, чем ставка инфляции, чем уровень инфляции в стране. Видео абсолютно бесплатные. Соответственно, можно под видео подписаться на данный видеокурс бесплатный, и вы получите черпывающий ответ. В общей сложности это порядка двух часов времени, где я рассказываю о том, каким образом можно сейчас сохранить и денежные средства. Ну, для примера расскажу ситуацию со своим клиентом. То есть, то, там вообще была критическая ситуация, то есть была куплена квартира, куплена она была в ипотеку, причем в ипотеку валютную. А, то есть люди регулярно на протяжении 5 лет или даже 7 лет платили ипотеку там, в пределах 80 тысяч рублей в месяц. Когда курс доллара изменился, соответственно, ежемесячный платеж увеличился до 160 тысяч рублей. Несмотря на то, что недвижимость выросла в цене с 5,5 миллионов до 12 миллионов, после продажи этой недвижимости и погашения остатков по ипотеке всего свободных осталось сумма порядка 4-5 миллионов рублей. Опять же, с моей помощью, вложившись в альтернативные инструменты, данный клиент в настоящий момент купил сопоставимую квартиру по площади. У него еще остались денежные средства, которые позволяют сейчас получать пассивный доход в пределах 20-30 тысяч рублей в месяц. Поэтому, если хотите для себя применить данную систему, то есть вы видите, что даже в самой критической ситуации мы смогли заработать и выйти на определенный пассивный источник дохода. Поэтому я рекомендую посмотреть эти видео, получить данные инструменты себе в портфель, получить видение, что будет происходить и сохранить свои денежные средства. Поэтому еще раз подписывайтесь на бесплатный видеокурс, ссылка под данным видео. Берите, внедряйте, используйте, сохраняйте и променожайте свои денежные средства. На связи был Максим Петров. Большое спасибо за внимание. Удачи вам и всего самого хорошего.